Здравствуйте, господа! В мире регулярно в последнее время происходят международные финансовые кризисы. Закрываются разоряются крупные банки, огромные предприятия, застройщики, страховые компании. Курсы национальных валют обваливаются, люди повсюду теряют работу, вводятся новые санкции. Как это все нам обычно объясняют? Слишком высокие темпы роста экономики, перегрев нефтяного рынка, перепроизводство на товарных сырьевых и на жилищных рынках, выдача кредитов на деньги вкладчиков и затем невозврата этих кредитов, рискованные финансовые рычаги, плечи, производные фьючерсы, в результате чего капитал перетекает из инвестиций в реальные секторы экономики и деньги инвестируются не в товары длительного пользования или в основные фонды, в основные средства производящих предприятий но в бизнесы, которые являются более прибыльными на короткой дистанции. Во всевозможные рискованные ипотечные программы и потребительские кредиты, большая половина населения в развитых странах, в России даже еще больше, чем половина уже давно закредитованы. И с этим можно согласиться, все перечислено это на самом деле происходящие экономические процессы. Тут не поспоришь, но кое-чего во всех этих объяснениях не хватает, а именно настоящих живых людей заметьте, это все некие процессы, Что-то перегревается, что-то куда-то ускользает, что-то где-то перепроизводится, а живых-то людей в этом объяснении нет. Во многом сейчас современная экономическая наука, которую мы со всей ответственностью называем лженаукой, находится на передовом рубеже объяснения происходящих событий, хотя мы видим, что перераспределение благ все время находится почему-то в одном направлении. От простых людей к владельцам финансов и к рынков капитала.